Затронул Владимир Путин в своем выступлении и экономические вопросы. Заявил о необходимости для всех стран нормализовать бюджетную и денежно-кредитную политику. А экономическими приоритетами сделать рост благополучия граждан и преодоление проблем неравенства. Причины этих явлений. В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого, среднего бизнеса, а также системы здравоохранения, дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП что позволило нам э, в том числе добиться восстановления рынка труда. А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках, энергия, продовольствие и так далее. Повторю, базовые причины этих явлений серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках. Это вот первопричина. Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство, о котором тоже говорили. Поэтому важно не допустить раскручивания стакфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики.